Привет, у нас в гостях Паша. Вот. Человек, который у нас вчера прошел практику, и у него есть интересная история с нашими комментариями, который может пригодиться вам, в вашей жизни. Вот. Значит, собственно, и нами Паша. Паша, сколько тебе лет? 25. 25. Паша, ты откуда? Что делаешь? Я с Барнаулой занимаюсь продажей очков. Барнаул человек продает очки. Вот. И, собственно говоря, ты у нас прошел тренинг. Об этом ты еще расскажешь. Какая история произошла, и чем она для тебя именно оказалась, ну, такой, скажем, поучительной? Или что у тебя в голове сложилось после того, как ты в ней побывал? Скажи вкратце просто что-то история. Помимо того, что Паша там достаточно активно выполнял упражнения, к нему не было особо никаких даже вопросов, ну, там... Как правило, случаются какие-то яркие эпизоды? Вот Паша сейчас расскажет, тут чуть погромче, Паша. Ну, самый яркий эпизод у меня был, это когда на третий день, уже заканчивая практику, что познакомился с девчонкой и сразу же после встречи, знакомства повел ее на свидание. То есть посидели кофе попили, она рассказала, откуда она, зачем приехала и ей нужно было уезжать уже домой. где-то Билет был куплен уже на... Через два часа поезд должен был отправляться. Ну, я думаю, ну, значит, не судьба, да. Все, прихожу, уже время было как раз ближе... К концу тренинга, то есть Паша успел на вечерний разбор, все-таки, потому что Паша человек ответственный вот, а вы распрощались, да. ты ее отправил, она тебе что, ты что, ты ее трогал, нет, расскажи, то есть мы просто знаем эту историю чуть подробнее, как Паша трогала за уши, ну, какие-то еще места ну, более подробно, в принципе, сидели, общались, рассказала, что она борьбой занимается, музыкой, интересный момент произошел, что Думаю, блин, а у борцов, же, по сути, уши сломаны. Думаю, они просто... не так сексуально, как она все-таки, мы, мы потом проверили, что убедились, что она, она человек. Да, я потрогал, проверил, вроде бы, то есть на месте, глянул, рассмотрел, посмеялись. Ну и думаю, ну и все, значит надо заканчивать, то есть смысла нет времени терять, то есть еще разбор, думаю, лучше послушать полезную информацию, что пригодится на будущее. Придя на разбор, э, ну, рассказывает эту историю, а Вова mm -hmm. говорит, э, что бы ей не написать и не предложить выйти с поезда и просто провести свидание, я мог заплачу за нее, но ну, на следующий день за билет. Ну да, исходя из того, что Паша нам рассказал, мы подумали, что так обычно и случаются фасты. Все самое хорошее случается спонтанно и неожиданно. И исходя из качества их общения, мы предложили, чтобы он сделал что-то, чтобы она осталась. Почему момент заплатить за билеты? Любители брызгать слюной, орать оленей не оленей. То есть, как бы человек делает это для себя. То есть, это момент про позицию снизу или про позицию сверху, чтобы женщина, которая ему понравилась, осталась здесь. Вот. Это нормально купить девушке там, билет на поезд. В итоге мы предложили Пашу такую авантюру, и он согласится. Да? Ну, вы предложили, то есть начали заниматься уже другим человеком, а я думаю... Что бы не попробовать, это своеобразный опыт, в принципе. Какая разница, что я напишу, я ее не увижу, да, если она да. приедет? либо она просто уедет, и я, ну, в принципе, ее также не увижу никогда. Думаю, почему бы не попробовать? Интересно посмотреть на реакцию. Пишу и сразу же какой ответ? Ты серьезно? То есть, ты... а что я написал в двух словах, что? Да, я даже могу почитать. Ну, можешь прочитать, так сказать. Ну, вкратце, что я написал, то есть, слушай, привет, у меня есть хорошая идея. Я хочу тебя увидеть, давай ну, с тобой увидимся, если что, завтра я тебе поезд оплачу. То есть сегодня пройдем нормально полноценное время, пообщаемся, то есть и попьем чай, ну и сходим куда-нибудь. Я такая, ну ты точно, типа, серьезно? Я говорю, ну да, серьезно. Она блин, это как-то странно, но ну, мне это нравится, короче, говорит, и я понимаю, что будет. но я говорю, все, тогда спрыгивай быстрее, пока не уехала, и подходи к торговому ряду, вот где мы проходили как раз все занятия. И все, там как раз уже... Э, ну, финальный... у нас закончился, да, разбор, мы отпустили Пашу, то есть э, в таких случаях можно говорить, что если... Ну, я думаю, что Паша говорил что-то подобное, просто здесь он скромничает. Э, можно говорить, что все самое хорошее случается спонтанно, неожиданно. Так было круто, э, живем один раз, там, давай, вписывайся, я там все беру на себя, всю техническую сторону, то есть, ну, тебе будет где ночевать, там. Не знаю, там сниму тебе номер, я куплю тебе билеты. То есть, как бы, ну. И это реально работает. Если вы понравились, но ну, это однозначно о том, что Паша зацепил чем-то и что девушка ну, по характеру такая же там авантюрная, как и он. Поэтому они совпали. Ну вот что где? Я... Но ну, что самое интересное, даже по человеку невозможно сказать, что у него в голове, даже когда ты сидишь, общаешься, пока ты что-либо не предложишь. Если ты будешь, допустим, молчать и ничего не говорить и не действовать, ты в принципе не узнаешь, какой человек, даже если вы будете говорить о чем угодно с ним. Это а так вот... к тому, что некоторые ждут каких-то сигналов, да. там типа намеков. Чтобы что, а иногда их иногда, почти всегда их нету. Просто сидит вода и сидит. Даже yeah. любая самая тупая идея, которая будет казаться для тебя в голове, и если просто озвучить, она может на самом деле быть той идеей, которую она, допустим, ждет и, и желает. Вы встретились, куда вы пошли? Ну, мы встретились, получается, в торговом ряду. То есть решили сразу посмотреть то есть ну, гостиницу и билеты, чтобы подготовиться, чтобы ну, ей спокойнее было. Ты как ты это приподнес, что это гостиница как бы для нее, да, получается? Да, я приподнес, что гостиница для нее. То есть я не вопрос сниму. А когда уже билеты брали, я говорю: слушай, ну походу я с тобой буду, потому что у меня уже все. Время закончилось, типа, ехать, я на улице жить не останусь, правильно? И а... она спросила, куда тебе ехать, что? Я кажется? сказал, да, то есть на конец города, то есть в Кимке, то есть я уже просто физически не смогу туда уехать. То а есть, я говорю, просто вы как она отнеслась к этому, что ты говоришь, по дело дела придется с тобой? Ну, в принципе, положительно. Очень не даже. было какого-то там типа. Не, типа что ты, нет. А какого-то типа там, ну ты же там будешь все хорошо вести и тогда... Да, это было сразу, сходу говорит, я не знаю, что ты там на вечер себе напридумывал, то есть ничего такого не будет. И это повторялось буквально каждые полчаса. Ну, блин, это ну, ты да. понимая уже пройдя треть, понимаешь, зачем Но это. Ну я происходит. понимаю, да, да, конечно, блядь. И это. Все, я думаю, блядь, а почему бы вина, то есть, не взять, ну, не посидеть, не расслабиться, то есть, и скрасить обстановку. А когда вы уже начали перемещаться в гостиницу, ты до этого с ней на свидание что делал, Там, трогал, целовался, нет, <связывая> не, не был. Нет, не целовался, трогать, в принципе, ну... Более такие социальные, допустимые моменты. То есть уши, там, какие-то своеобразные подколы, то есть подковырки. А вот так, что там, допустим, были, коленки в пирожок лестницы. То есть такого не было. То есть мне и было в принципе удивлено, что почему я это не делал в первых путь. А сверху. почему ты это не делал? Честно говоря, не знаю, как-то со стороны, казалось бы, ты знаешь, интеллигентная девочка, что такая прям парень. Это, кстати, еще один важный момент, который у многих там возникает. Когда мы спрашиваем, допустим, если уж там человек пригласил домой девушку и ничего там ней не стал делать, не решился, вместо того, чтобы сказать самому себе правду, мы-то понимаем, как это выглядит на самом деле, что я не решился, я не голосал, может быть, не так, не знаю, побоялся, что сделал что-то лишнее. Ээээ, некоторые ребята начинают говорить, что просто она такая воспитанная, такая интеллигентная, да, то есть как бы... И на это, можно сказать, что если человек считается интеллигентным, что то есть он сексом не должен заниматься, что в туалет он не ходит там, или там пожрать не любит, может быть там венца прибухнуть. то есть как бы это никак не противоречит тому, что человек интеллигент. Вот ты, вот Паша, я это слышал на тренинге, все равно немножко на это поймался, как бы, потому что она интеллигентная, ничего не надо. <связываться> да, я по факту поймался, когда вот первое знакомство, то есть вроде бы внешне-то ей пообщается, вроде бы культурно, там музыка, художественная школа, там, ну типа не докопаться, то есть не развязная. А по факту, там, в итоге лапшица... вы поехали в отель, она что делала, повторяла, что там ничего да, не что быть. ничего не будет, думаю, ё-моё, с незнакомым мужчиной, как так, подруги, да, я говорю, какой незнакомый, мы же с тобой сколько общаемся? Тем более сама типа посуди, ну, неспроста же, допустим, я шел, не в ту сторону. Вы пришли в отель, что дальше было? Ну, придя в отель, так, открыли вино, то есть разлили, я, правда, штопор сломал, руку поцарапал. Руку ну, сломал, есть... штопор поцарапал. Да, и то есть сидим, общаемся, то есть я ну, сел рядом, то есть она одноместная была, ну, специально снял. Ну в смысле одна большая кровать? Нет, небольшая, одну... наверное, размером как с шириной со стол. Ну то есть именно прям для одного человека. Как так? Ну, там за отель такой. Ну, под, подсэкономил, что то А, ну, ладно. Ну, и тем более не Это хотел... Такое, а как в своем спать надо место То есть там вас там а на ресепшене мы, а не спросили? А мы спали там Нет, на ресепшене вас об этом не спросили. Вас спрашивали, я говорю, да нам вот чисто вот, ждем поезд, чтобы уехать. А, типа перекатываться, типа, да, да, да, сейчас спать не будет ну и что по факту, то есть там спинка своеобразно неудобная, то есть из деревяшки идет, когда облакачивается, ну капец неудобная. Я говорю, слушай, мне так неудобно, давай по-другому сяду, отобрал у нее подушку все за спину, короче, и кладу ее себе. Ну и начинаю своеобразно погладить, -то, то есть паутинку делать, раз, что это вот, я такой раз проведу, и то есть наращиваю кинестетику, но она... Чересчур очень быстро нарастилось, то, что я трогать могу, а вот лезть в какие-то недоступные места, ну, было тяжеловато даже, то есть снять с ну, ним даже уже самый рост. То есть ты пытался, и она не одна сопротивлялась. Да, сопротивление сильное было. Именно ну и в момент... итоге, чтобы сейчас в порно подробности не рассказывать, как бы в конечном итоге у вас получился текст. Да. И получается, что. Что ты про это можешь сказать вообще? То есть как это, что ты, получается, познакомился с девушкой, решился снять ее с поезда в этот же вечер как произошла такая история. То есть почему мы на этой истории заострили внимание? Потому что ну, такое время от времени бывает. И как бы ключевое оно может быть с вами вообще легко, если вы себе будете эти вещи как бы позволять. Ты когда. вот ну, с поезда И ну, как бы был, вот, вот эта идея нам пришла снять с поезда. Какие мысли были вообще. Как раз хотел перебить, сказать по поводу каких мыслей. Я думаю, ну идея хорошая, но я подумал, блядь, какая-то, наверное, херня полная. То есть, ну, попробуй, думаю, стоит. Почему? Потому что так не бывает. Как будто не бывает, да. То есть, ну это даже не верится. И когда я то есть писал, и она говорит: да, хороший одед, ты точно уверен? Думаю, напишу нет, один хер никто не проверит. Ну, думаю, а чего бы нет, не попробовать? Короче, отвечаю, да. Ну, фигу, говорю, все, выпрыгивай, быстрее, пока он не тронулся, давай иди беги, беги Но меня. смысл этого какой? А что... Смысл я охерел. То есть я у меня шаблоны, стереотипы просто ну, стерли. То есть, а дай-ка я попробую, несмотря на то, что думаешь, типа, что все в голове, думаю, что не получится, оно раз может получиться. Если ты не предлагаешь, не пробуешь, оно точно не получится. Да. Это, это факт. Почему тяжелее общаться с женщинами, чем получать отказы в продаже, потому что Паша работает, скажем, в активных продажах, то есть он прям непосредственно к клиентам приходит с этими очками и предлагает им их купить и говорит, что они им нужны и так далее. Почему в продажах легче, а здесь сложнее? Ну, продажи сейчас еще добавлю по поводу них. В продажах как своеобразный опыт, если человек занимается какими-либо продажами и просто думает по себе, что он не может знакомиться, на самом деле это вообще ложная информация, база закладывается. Но в чем суть, именно отличается чем, что... Возражение, да, ты отработаешь, но первые этапы, самые такие вот шаги, именно подойти, познакомиться, чем отличается, когда ты заходишь, продаешь какой-то определенный товар человек, ты продаешь именно товар, а когда ты знакомишься с девушкой, то есть ты продаешь себя, то есть свою личность и своеобразный отказ, он совершенно отличается кардинально. И, ну, то есть, если у тебя они купили твой товар, ты да. такой бишь окей, ну, либо они дураки, либо ну как бы они посчитали товар там, не качественным, неинтересным, не актуальным, не было, другая говном. А если они тебе говорят нет, то, то это именно ты есть делает. тот товар, да, и не хочется про себя как про товар этот думать, что с тобой что-то не так. Mm -hmm. Как-то так, Паша. То есть смотри, что можешь посоветовать ребятам в рамках этого видео. Посоветую пожелать, не знаю, как стоит приехать на тренинг Паш, или нет. Это сто процентов того стоит, это стоит своих денег, это стоит всех ну эмоций, я не знаю, это и Comedy Club здесь, это и разбор, это все моменты, которые ключевые, но самое важное, почему это стоит, вы себя просто не узнаете даже буквально после второго упражнения, которые вам дадут даже самого вот джеберишь меняешься сразу кардинально и ты... это у тебя оно сработало поэтому видимо ну да как тебя... в любом случае любое упражнение оно прям меняет даже любое даже просто постоять помолчать оно просто меняет кардинально и ты чувствуешь рост не маленькими ступеньками а большими шагами и даже приехав обратно домой я более чем уверен ну халабарнову не на Марнау ну, и Сибирь. Да. В общем, ребята, спасибо, Паша. Мы вас приглашаем на майскую практику с 30 апреля по 3 мая. 4 дня. Майские праздники. Есть вариант поехать на шашлыки, а есть вариант поменять свою жизнь в корне. Понять, что можно делать такие вещи, о которых вы раньше даже не мечтали. Поэтому увидимся там. Спасибо, Паша. Все. Слева.